теле гости моего канала сам называю я серия кролик вот ну, а сегодня мы в нашем кроличьем царстве пройдемся по хозяйству посмотрите что мы кое-что приобрели себе огромное расскажу о своих планах потому что планы навсегда планы но ну, а тоже весим кроличат посмотрим кто у нас пополнился так друзья кроличат и кроличатом 10 числа 10 числа этого месяца будет ровника 60 дней так что Юлька, ходить сюда. Так, неправильно сделал. Опа, скидываем. Взорва. Ноль. Кило 648. Кило 700, То есть еще буквально 7-8 дней. И им будет 60 дней и вот в 60 дней мы конечно же посмотрим какой у нас будет результат по данной породе кроликов это серебро Юлька пройди покажи какие у нас еще остались люди конечно же потихонечку берут ну не так интенсивно как может бы хотелось бы но пускай понемножку берут, чем вообще не берут водичка есть, появился у нас акрол дополнительно <coughs> Так. прошла случка вот сегодня Опа, В данной клеточке у белой крольчихи а, от а, Минчанина, мальчика, появились вот такие крольчата. Вот у них получилось два гнезда. Здесь сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Шесть получается белых крупных и три таких черных. Ну, девочка получилась у нас беленькая мальчик был черненький соседка еще пока не родила но же видите вот здесь вид ждем пополнения а рядышком девочка то же самое через пару дней будем ложить туда застилать соломку ну сенка я как говорил они сожрут поэтому только соломка так, по данной клеточки пока на не могу найти клиента чтоб на мясо забрал ну и бог с ним и здесь уже вот такие малыши подрастают буквально 10 числа 10 они родились им будет 30 дней 30 дней мамка конечно же уже мы случили она уже семененная а крольчат будем вакцинировать через сколько где-то 15 числа я надеюсь как раз нормально получится привели здесь небольшую генеральную уборочку посох мы видите какой стал а дуреть паутины? Ужас. Так, крольчата вакцинированные, э, мамы осемененные, кролики покормленные, водичка имеется. Все, закрываем клеточки и идем на улицу показывать, что мы все-таки пройдем Прошла помощница. Ну что, помогать будешь? Мы же уходим отсюда все. Ах, вовремя. Главное вовремя подойти. Ну да, вовремя, блин, трындец. Молодец. Все, пойдемте. О, дети жизни радуются, гуляют. Ой, грязные, мурзатые. Здесь еще соседские пацаны подошли. А наш мурзик так трендец. А что ты с тобой делала? Девочка, девочка, как тебя зовут? Калина, зачем тебе Калина? Это жаба Клава, наша подружка. Там жаб ловят. В банке. Выпустите жабку. А зачем мне Калина? А что это такое? Калина? Так, друзья, вот мы приобрели себе сооружение конструктора лего для взрослых для котиков. Котики моются, значит кто-то приедет в гости Сруб не сказать совсем уже паршивый Потому что, видите, вот срезы, то есть дерево более-менее еще адекватное Есть, конечно, бровны, которые, ну, там небольшие трухи есть Это все для будущего свинарника Для свинтусов По ширине он 4,40 в длину он та же 4,20 наверное, ну грубо говоря, 4 на 4 Вот такой срубик, ну такой емкий Это все на вот это будет место становиться Вот сюда Как то получится, друзья, оставайтесь с нами, вы все увидите а, Кто этого будет делать, посмотрите, это первый рабочий У меня, вот это, конечно, второй рабочий да, Конечно. Вот это третий рабочий, это четвертый Но это и гультаи, они это, они... Ну а вот там еще пятый бегает, маленький, О, прораб бежит, прораб, прораб или мастер, мастер своего дела. Ну и там тоже помощники. Так, бассейн уже у нас, друзья, сегодня четвертый день. Ну, вчера был Илья, походу. Ну и все, нужно спускать, потому что, потому что все. Цыплята подрастают. В инкубации яйцо, конечно же, это все очень там все сложно происходит, друзья. Красота. Там шинтусы все блин, голодные постоянно. Тоже голодные постоянно. Мазык упает зарабатывай больше. Эти тоже голодные, блин, все голодные. Что? Птица, птица счастье. Террарактеры. Кэш, кэш, я э, а тоже сейчас выскажу. Кэш, кэш, кэш, кэш, Вот дурень, блин. Кэш. А, Бэтмен такой стоит. Красоту, Воля, помощница, ультаюха, блин. Ну, такой срубик. Честно, помог брат по перевозке, и он нашел, грубо говоря, этот сруб чтобы мне это сюда вот подставить, привести. Срубу больше 40 лет, наверное, но слава богу, блин, он еще целый. Здоровый. Там еще есть трубы, потому что мы хотим еще дополнительно баню. Но, как вы понимаете, уж двор уже практически все, весь заложил. Ходить здесь и так будет сложно. Тут доска. Поэтому мы попытаемся сложить этот сруб, а потом уже на то место поставить себе баню. Ну вот, вот оно, женское или сельское счастье. Котик, полный двор хламья всякая, курки, ну и жинка довольная. Женка довольная? Голова не болеть? Да. Нет, не, не болит Так, это игрушки, как вы знаете, был по весне годик, то и весной посадил Ну посмотрите, вот такой же будущее урожай О, Контролирующий орган бежит да. Яблочки имеются Только два, ну короче, мне и Женки а. Красота так, такая -то Тоже большой. по весне мы посадили в прошлом году, вот в этом году Было больше, но на свете сорвалось. Да ну как ушло? просто упала. а то как собака у нас кот блин хорошо что еще не кусается. здесь вот тоже страдалица. ждем ждем когда когдаш что-нибудь попробовать. ну да мягенькое. уже так немножко да помягче. я хотела просто попробовать. все поднимай куши беха она будет Илька. О, как раз мягенькая. ну пробуй, давай барабанную дробь и в рожь сладкая серьезная покраснела внутри сочная вкусно О. сок посмотрите а -а -а. стой стой стой стой стой стой сок. Ой, м -м. Так вкусно, ну. О, так они, может, созрели, можно сорвать вкус, Нектарин или персик, что-то такое. Не сливовый вкус. Может это слива. Так ты что, с косочкой села, что ли? Выпьем косочку. Или такая голодная. Так. Этого я уже лишился, короче, друзья. Ну, может, попробуем хоть орехи. Здесь вот лошечка висят. Уже темнеть начали. Главное, чтобы они не, не спортились. Здесь было 4, но не завязался. Там коты что-то себе нашли, тоже покушать. Тоже слив. сливу. наверное. Даже котов не кормит никто. Ой, да, да. Вот такая, короче, наша сельская простая жизнь. У -у -у. Там на огороде есть, что типа, показатели? у показатели? -у, -у. у нас есть реалитетный велосипед. Если кто помнит, там, советское детство. У кого был такой? Поверьте, он еще и ездит, оказывается. Да. Даже тут... не, не Нет, это уже не работает. Вот. Ну, короче, нам с городом Илео провезли так. Типа, детки катаются. Да, детки кинули на траву, сказали, мама, папа, катайтесь сами Ну да. Посмотрите, между междуряде в этих грядках 60 сантиметров. Ну, посмотрите, как все-таки здесь тут побуянило, блин. Взросло, в виду, что укроп а, ну да, укроп. укроп вот даже унитаза уже не видно, друзья, если кто помнит Вот ну, перцы Конечно же не Молдова, не Украина Но для Белоруссии, тем более Могилевская область Мы же даже не Брещино Поэтому, тем более он стоял Посмотри, очень долго Тут еще трава какая-то, блин И без парника, друзья, как вы заметили, парника нет Ну вот так, вот такой небольшой тут огородик Понемножку, ну, все свое есть. Вот уже нужно убирать зерно, Так что, друзья, все. Всем мы будем закругляться. Подписывайтесь, оценивайте данный ролик. Я сейчас пойду в Ороха на Руси на вечер и буду довольны. Ну, а дети, дети, что? Дети, дети поймут. Дети довольны, они да. Все, друзья. Всем мирного неба над головой. Всем счастья, здоровья, семейного было получше Всем пока. Подписывайтесь на канал. Вам мелочи, она а приятна. Кокороска.